Терморегулятор ТР 16 НВ это электронный терморегулятор, который можно запрограммировать один раз, и он будет увеличивать или уменьшать температуру вашего теплого пола в зависимости от вашего графика, каждый день недели. День, в свою очередь, можно разбить на 4 температурных режима, что позволит экономить электроэнергию до 30%. А если у вас многотарифный счетчик, то вы будете экономить еще и деньги. Сейчас приведу конкретный пример работы терморегулятора ТР-16НВ в обычной прихожей. На рисунке я показал режим работы на неделю. С понедельника по пятницу включительно я хожу на работу, и температурный режим теплого пола будет одинаковый. А в субботу и воскресенье я нахожусь дома, и температурный режим будет другим, то есть отличаться от обычных рабочих дней. Будний день. С понедельника по пятницу – в 7.00 я встаю, и для того, чтобы термо теплый пол был комфортной температуры, он должен начать повышать температуру на 30 минут раньше. Это определяется опытным путем для каждого теплого пола. В 8.15 я выхожу из дома, и за 15 минут он не успевает остыть, и поэтому он начнет понижать температуру до 19 градусов в 8.00, и будет поддерживать эту температуру до 16.00. В 16.00 начнет поднимать температуру до 23 градусов Цельсия. Так как в 16.30 я обычно прихожу домой. Такая температура продержится до 22.30. В 22.30 она начнет опускаться до, до 19 градусов Цельсия. И продержится до 6.30 утра. И так он будет работать с понедельника во пятницу. Выходной день. Суббота и воскресенье. В субботу и воскресенье. Я встаю в 9.00. И поэтому начнет подниматься температура до 24 градусов Цельсия в 8.30. Нахожусь весь день дома. Значит температура до 23.00 будет 24 градуса. А в 23.00 начнет опускаться до 19 градусов Цельсия. И если это суббота на воскресенье, то температура начнет подниматься в 8.30. А если с воскресенья на понедельник, то 6.30. Терморегулятор ТР-16НВ аналогичен по форме и подключении терморегулятору ТР-16ВУ. И я не буду рассказывать, как его подключать. Для этого есть видео терморегулятора ТР-16ВУ. Я расскажу только о программировании. Установка текущего времени. Нажимаем на любую кнопку. Начали мигать первые две цифры. Это часы. Кнопочками стрелочка вверх, стрелочка вниз устанавливаем 7. И нажали на кнопочку «В». Начали мигать минуты. Кнопочками стрелочка вверх, стрелочка вниз установили 15 минут. И еще раз нажали на кнопочку «В». ДН-1. Это означает, что сейчас понедельник. Устанавливаем 3, то есть среда. Еще раз нажали на кнопочку В, вышли из настройки. Получается, что я установил текущее время. 7 часов, 15 минут утра, день, недели среда. После установки текущего времени произойдет подключение питающего элемента. И при отключении терморегулятора от питания текущее время выставлять не надо. Корректировка и просмотр текущего времени. Коротко нажали на кнопочку В. Появилось текущее время 7 часов 15 минут. Через 5 секунд терморегулятор автоматически выйдет в свой обычный режим. Ждем Нажали и удержали кнопочку «В» в течение двух секунд. Терморегулятор зашел в корректировку времени. Кнопочками стрелочка вверх, стрелочка вниз можно откорректировать время. Еще раз нажали. Это минуты. Аналогично. Еще раз нажали. День недели. Еще раз нажали. Вышли из настройки. Выключить его можно. Очень просто. Для этого надо нажать и удержать кнопочку «В» до появления на экране OF. Выключили. Включить его можно коротким нажатием на кнопочку «В». Включили. Отключение питающего элемента. Очень рекомендую отключать его на летний сезон единственное неудобство осенью придется выставлять в текущее время как это сделать отключили питание терморегулятора нажали и удержали кнопочку в включили питание отпустили кнопочку в и отключили питание. Питающий элемент был отключен. Установка гистерезиса. Гистерезис это разница между включением и выключением терморегулятора. Нажимаем и удерживаем в течение 5 секунд кнопку стрелочка вверх. Терморегулятор вошел в режим установки гистерезиса. Кнопками стрелочка вверх. Стрелочка вниз. Можем менять гистерезис. В нашем случае устанавливаем 3 градуса. В нашем случае при 24 градусах терморегулятор выключит, выключит нагрузку и будет остывать до 21 градуса. Демонстрирую. Включился. Набирает до 24 градуса. Отключился. И так будет работать по кругу. Теперь поговорим, какой гистерезис лучше установить. В предыдущем видео, где я описывал терморегулятор ТР-16ВУ, я эту тему не раскрыл. Сейчас постараюсь объяснить. У терморегулятора ТР-16НВ и ТР-16ВУ есть электромагнитный контактор, который включает и выключает нагрузку. Максимальная коммутируемая нагрузка 16 А, или 3,5 кВт. При этой нагрузке количество включений и выключений терморегулятора будет очень ограничено. И я не советую включать такую нагрузку. Терморегулятор ТР-16НВ и ТР-16ВУ долго и хорошо работают, если номинальная нагрузка не превышает 2,8-3 кВт. Но гистерезис лучше сделать большим, не меньше 3 градусов, чтобы ваш теплый пол не так часто включался и выключался. А если ваша нагрузка теплого пола 500 ватт или 1000 ватт, то можете сделать гистерезис от 1 градуса. Настройка программы с понедельника по пятницу включительно. Первое. Нажимаем и удерживаем кнопку стрелочка вверх. У нас загорелась dn 1 Это обозначает понедельник. Кнопочками стрелочка вверх, стрелочка вниз можем менять день недели. Первое это понедельник вторую это вторник. третья это среда и так далее. Выбираем понедельник. Еще раз нажимаем на кнопочку В. Высветилась температурная точка. Нам надо сначала выбрать первую температурную точку. Выбрали. Еще раз нажимаем. Высветилось время первой температурной точки. Нам надо 6.30. Еще раз нажали на кнопочку В. Это минуты. Их менять не надо. Теперь... Еще раз нажали на кнопочку В. Высветилась температура. Нам надо 24 градуса. Еще раз нажали на кнопочку В. Высветилась точки. Меняем вторая температурная точка. Нажали на кнопочку «В», Нам надо 800. Выбрали 8. Минуты менять не надо. Температура. Температуру надо 19 градусов. Выбираем кнопочками стрелочкой вверх, стрелочка вниз. Выбрали. Теперь третья температурная точка. Еще раз нажали на кнопочку В. Третья температурная точка. Время 16:00. 16 меняем минуты здесь надо. Еще раз нажали. Температура 23 градуса надо выбрать. 23 градуса еще раз. И четвертая температурная точка это 22:30. Вставим 22 минуты, менять не надо. Еще раз нажали. Температура должна быть 19 градусов. Готово. Для того, чтобы перейти в следующий день, нажимаем и удерживаем кнопочку В. Нажали. dn 1 Нам надо второй день. Второй, третий, четвертый, пятый день выставляем по абсолютно тому же алгоритму. Теперь нам надо выставить субботу-воскресенье. Там будет другая программа. Это шестой день. Берем первую точку. Первая точка у нас будет 8.30. 8.30. Выставлять не надо, готово. Температура должна быть 24 градуса. Тут же не надо менять. Вторая температурная точка. У нас вторая температурная точка будет абсолютно аналогичная по температуре, так же как и первая. Еще раз не меняем. 24 градуса. Третья температурная точка тоже будет абсолютно одинаковая. Те же 24 градуса не меняем. а тут 23. Ставим 24 и четвертая температурная точка, она будет другая. По времени 22.30, нам надо выставить 23.00, 23 минуты, исправляем на 0.00. И температура должна быть 19 градусов. Выпускаем до 19 градусов. Готово. Все, сейчас он выйдет в свой обычный режим. Программирование данного терморегулятора закончено. Нажимаем и удерживаем кнопку стрелочка вниз. На экране высветилась REC. Это означает, что терморегулятор tr 16 НВ работает в автоматическом режиме. То есть по программе, которую я установил раньше. Кнопочками стрелочка вверх переводим в режим ручной. На экране высветилась REC ручной. Чурточка посередине. При переходе в этот режим терморегулятор э, запросит установить температуру, при котором будет это работать. Э, мигает температура. Кнопочками стрелочкой вверх, стрелочкой вниз можем менять температуру. Устанавливаем 24 градуса. Фиксируем кнопочкой В. Выходим из настройки. Теперь терморегулятор ТР-16НВ. Будет работать как обычный терморегулятор TR16VU. То есть будет поддерживать температуру 24 градуса круглые сутки. Выйти из ручного режима очень просто. Нажимаем и удерживаем кнопку стрелочка вниз. Рек, черточка посередине. Нажимаем на кнопку стрелочка вниз, переводим в автоматический режим и нажимаем на кнопочку В. Вышли из настройки. Очень удобная функция однократная подстройка температуры. Короткое нажатие на кнопочку или стрелочка вверх или стрелочка вниз. На экране начала мигать температура. Кнопочками стрелочка вверх, стрелочка вниз можем менять температуру. Устанавливаем 23 градуса. Фиксируем. При автоматическом режиме эта температура будет поддерживаться до ближайшей временной точки. И дальше прибор будет работать по заданной программе. При ручном режиме эта температура не меняется и будет работать круглые сутки. И последняя функция. Блокировка от детей. Нажимаем и удерживаем кнопку «Стрелочка вниз» до 5 секунд. На экране высвечивается, высветилась блок. Теперь, если мы нажимаем на любую из кнопок, высвечивается блок. Для снятия с блокировки надо нажать на кнопочку стрелочка вниз и удержать в течение 5 секунд. Все, блокировка снята.